Просто ехать прямо, а мне кажется. Тебя... Так, стоп. Вы что, думали здесь будут какие-то смешные или топовые моменты? не nee. Этого в этот раз не будет. Всем здорова, mm -hmm. с вами Серга Морт, И мы будем проходить гоночки или скилл-тестики, или фиг знает что это такое, портированные с ПС 4 Малейкум асалам алейкум. Будь. Угу. Тут должны быть по факту интересненькие элементики, красивенькие, которых обычно на пекарне не делают. Только но... это не -тест, а гонка. Ну я говорю, я не знаю, что это должно быть. На потому что у тебя у меня сток. И что? Ты лох поэтому. Я могу тебя подождать. Давай останавливайся, тормози. Я притормаживаю иногда. А что ты так пингуешь? Я вот не знаю. Ой, я тебе пакету сейчас обгоню. Давай, удачи. Я буду по багу скорости. Ну блин, я надеюсь, тут будет что-нибудь интересное, потому что на превьюшке гонки какие-то прикольные элементики были. По-моему, нет. Что это такое? Ну что это такое, я не знаю. А, 24 чека всего лишь. Она вообще, по идее, кольцевая, но я не хочу несколько кругов ехать, поэтому нам хватит одного. Согласен, это не... Чего это такое? Это превью. Да? Однозначно. Ну, пусть будет. Аааа! -а -а, я упал! Че тут, типа автоматик? Типа, да. Рыли-нига. Рыло-дыго. О, четко все. А я нет. Оушей, oh, бэн. Вау, вау, вау. Вот это гонки. Блин, ну реально прикольно. Чего? Как он так сделал, чтобы он открыл на Просто дабл w жму, и только. Ага, конечно. А там непонятно, что надо сделать. Просто ехать прямо а мне кажется. По тоненькой, здрасте. О, все. Так, я туч. А, я до туда доехал, но там волра, там это. Откидываю, откидываю. <свист> тут сломанная немножко автоматика. Ну ладно, можно <свист> засейвит. <свист> можно засейвит. Нет, я про то, что прям перечеком. <свист> ну. А да? Ну <свист> ладно. Я тоже про это. Я же дошел уже до туда сразу с первого. Понял. Да-да. <свист> Ай-ай-яй. Во, во-во-во-во-во. Ну, Ой, идеально. Получилось? Ну, нет, не идеально. Да, получилось. Ну, четко. У -у -у. Отвзя... Ты, ты, ты че, первый? Ну да. Я просто. Я видел, как ты там залашился и тебя обогнал. Ой. У -у -у -у. Так, а че там? А, 19 из 24. А, ну все, в принципе, да. да. Ползу, книжка. Теперь... Ползи, ползи. Ползу, ползу. Коля с коткой. Я сейчас пошутил, но не пошутил. Кроме челлендж 30 секунд. Думаешь? Да. Тебе не хватит. Да давай. Тебе не хватит 30 секунд. Давай. Да ты еще не финишируешь. Я уже перед финишем. Финишируй тогда. Ну чья? Давай. Уверен, что не хватит. Ну чья еще чуть-чуть подожду, посмотрю где там на карте. Финишируй. Нак Вот тут тебе должно хватить 30 секунд. Изи. А мы продолжаем проходить говно гоночки. Цвет. Портированные с Говно цвет. Говно цвет, это цвет мука. Говно. У тебя машина обоссали. Мне кажется, твой желток когда-то был белком, пока его не обоссали. Давай пенрился. Это никак не сказывается на скорости не а Сирис везде одинаковые что прокачано что не прокачано думаешь Просто деньги ты тратишь на прокаченную. говно успокаивай себя этим я тебе все равно подрежу если ты что-то начнешь делать ну блин ну сейчас проверим не веришь? а тут будут элементы которые на превьюхе были нет? ааа да я доехал сейчас будет весело я надеюсь что тут в дырку попасть я не попал серьезно? Тут, тут так, так надо, Еман. А, по, по прямой кружится? надо ехать. Блин. Нет, кружится. Нет, там по прямой надо ехать, я вижу. Чего? Я надеюсь, ты не придешь, это первый раз. Вол, вол, вол, вол, вол. -во. Серьезно? А -а -а! <клышлен> я прям перед чеком вывалился, нормально? <клышлен> блин, я упал. Там прикольный элементик реально. Ну я перед чеком вывалился, сам от мне кажется. Надо. Ну фиг знает. Мне и так хорошо. Нет тоже. Не такой чистый, нарослая бонь. Наросла. Бонни. наросла это, бон... это как бы типа отдых после вот этого... Типа, да. скилл который, вы... который мне записывает. Да. Хм. Отдых, да Ты отдыхаешь? Ну да. Я чек взял, например. Ай. Хорошо. Как ты это сделал? Скажи, пожалуйста. Ну, взял и сделал. Я тебе Нет. Нет. О, я автоматик. Чу! Реально? Ты там Чур. офигеешь, короче. Ты там офигеешь. Не думаю. Не, я тебе говорю, ты там офигеешь. О, <с> вот сейчас ты офигеешь. А я ей прям перед чеком садился. сделал? Вот я тебе об этом и говорю. Он тупой? Об этом я тебе и говорю. Что он курит? Просто дичь. И ровненько едет дальше, все спокойненько, да, вообще. Они... Ой. А ты второй, ты знаешь? Да, я просто там на следующем чеке. Прям перед чеком. Я еду дальше. Что? Как вот это вот рассчитывать? О, нарасти. Я ты не долетел, я видел. Уу, я взял. Ты второй, ты знаешь? Я первый. Нет. Сейчас значит так долечу. Ах ты читер. Как вот это рассчитывать? Я не знаю. Проходить. Я взялся, но это говно. Проезжать 500 раз одно и то же. Ты там на финише, если чего меня не жди. Думаешь? Ну да, какая разница. Ну вдруг все ты хочешь финиширую. финишировать. Да я успею. Даже скилл удары можно было. Финиширую. Ну так тогда да. На гонки-то вообще пофиг. но зато какие гонки? Финиширую, я успею. Ну окей. Я там все равно разложился немножко. А, все, финиш. Рули. И это снова гонщики с пэсочками. Сзади, сзади. В смысле, сзади он спереди? сзади. Вот ты сиди там. Так, от пакета от моего стань Встань, от пакета. Ха лох. У меня был хороший учитель. Я тебе сейчас киркой задавлю. Киркой? Откуда тебе Киркоровым? Да я стройку резал! Ну ты лоха Ну ты конечно дебил. Звать на гонки в одиночку вообще. Так а Вот индус. Чисто по фанчику. Автоматик. Чисто по лоханчику. Лоханчик. кого как? а яй так. Я слышу твою клавиатуру. Я тоже ее слышу. Чью? Свою. А? Свою. Чью это такое? Это что было? Это какая-то дидж. Упал? Нет. Почему? Упади, ты достал. Вау. Чего? Самое прикольное то, что это. Чего? Самое прикольное то, что это автоматика и тут ты никак себя не обгонишь. Ну да. Вон там дырочки делает узкие. Ай. Ты что за мной повторяешь? Я все равно поехал, я не слетел, но мне сейчас... Нет, не хватило. Это говнюк, Сережа. А я с причем? Чека не было? Нет. Блин, я думал, я же тебя прилежу. Я тоже думал. Я хотел так... Автоматика выглядит, как тебе раздача под затыльников таких. Ты опять врезался? Нет. В этом смысле. Да чего она заносится, говно КЛТС. в смысле? Ты думаешь, раз автоматика все за тебя делается? Нет. Так она, в смысле, она выпинывает как говно. Ну да, но все равно. Че, финиш? Да, да, финиш. Финиш, Ну все чувак, в этом скилл-тесте я по-любому обгоню, потому что у меня прокачанный тракс практически как у одного знаменитого скилл-тестера, не знаю, как правильно еще назвать, но просто ты сейчас будешь первым, потому что ты стоишь на первой позиции. Mm -hmm. А это, короче, не с пс а с Xbox. А мне пофиг. Поэтому... Че ты пингуешь, ты офигел? Я не пинговал, я не мог пингануть. Ой. Я за, крив... я за тебя криво вылетел Алло! я и... тебе говорю Выиграю тебя на этой гонке Ну, а пока мы там просто катаемся По городу и собираем чеки, давайте я Попробую почитать комменты с прошлого Видоса, <laughs> в какой-то веке я Еще никогда этого не делал, но давайте попробуем Админ Сэм написал Топчик, бро, давай продолжение Спасибо, братан Ну, что-то Апекс какой-то слишком матерный Получился, я еще над этим подумаю, стоит ли Или не стоит Но я, не знаю, посмотрим так, и Яна-Яна, который раз уже пишет, что нужен маньячок по CSGO. Я, блин, обещать, конечно, ничего не буду, но постараюсь сейчас в ближайшее время собрать людей, с которыми можно будет поиграть, и попробуем что-нибудь записать. Вот. Ну, все, наверное. Давайте тогда вернемся к гоночкам. Давай, чё там? Что там? Соединение? Ай, говно, говно, надеюсь, так же... Нет. Хватит надеяться, что я буду лошадь. Здрасте, до свидания. Да не Не хочу. А я хочу. Иди. А я не хочу. Я не пойду. Вылетел. пол Что за спираль? Да вылетел, но прям перед самым чеком. Чего? Как? Я тоже. В смысле? Как мы не приезжать? Знаю, там слишком много скорости. Надо поменьше скорость Пудун. Турин. Я короче остановился, я ничего не хочу делать. Да в смысле я проехал сейчас на вообще Изи. Что? Воу. Блин, а прикольные элементы. Я тоже проехал. Кразава. Да иди в жопу. Я всю гонку ехал первый, не обогнал. ладно, я уступлюсь. Ай! Серьезно. Уступил. на говно гонка. А тесты У меня бустер не взялся, то есть бустер взялся, а эффекта не было. Так. Вообще бустеры безэффективные какие-то пошли. Ну бывает. Уи! А я... А -я -я -я -я -я. взял. Какой у тебя я за тобой. А да, <свист radish> ты вылетел. Но. А -а -а -а. Надо мне вылетело, я там не вылетел, врезался в торец, как лох какой-то последний. Не едешь ты ничего не туда. Я лечу. Главное, сейчас тут не вылететь, я не знаю, что сейчас здесь будет. А опять такое же говно. А смеськи говно, прикольно же. Прикольно, но типа. В чем скил? Где скил? ай дебил! Надеюсь, ты не обгонишь. Надеюсь, ты не обгонишь, надеюсь, ты не обгонишь. Я уже обогнал. Как? ай дебил! Надеюсь, ты не обгонишь. Надеюсь, ты не обгонишь. Уже так не интересно. Ча, я тебя догоню, обгоню. Уверен? Уверен. Уверен. Уверен. Уверен. Уверен. Уверен. Уверен. Прям уверен. Уверен. Уверен. Уверен. Хорошо. Уверен. Хорошо я уверен. Уверен. Ну аж, ладно. Аж клаву, наверное, было слышно. Да. Я, я прям Точно тебя, уверен. Я прям тебя нагнетаю, настигаю. Левый нижний угол. Нагнетай. Ничего, ну ты козел, а. Нагнетай! Нагнетай! Как а, красиво ты это сделал. так сделал. знаю, что ты не понимаешь. все равно ты плох, мини-штракс, это моя стихия. Ой! Ой! Это твоя стихия, мои лохопенские попытки. Короче! Я не меньше, чем ты врезался, так что... Нет, вот, вот, вот в, в вот понял, этой понял, ты меньше, понял, чем понял. я врезался. Короче. Понял, <свят> понял. Короче, короче. Короче, Я думаю, вам понравился данный видеоролик. <свят> Дальше продолжает Серега. <свят> да, короче, это были вонючие гонки. Но было интересно. Были интересные элементы. <свят> <свят> Мне до сих пор воняет от них. Короче, все ссылочки на всех в описании. То есть на Морта. <свят> вот, короче, всем удачи, всем пока. Не забывайте про подписки и лайки.